<laughs> ну, хочется пару тоже слов сказать. Из просто э, в конце прошлого года я молился. В на э, и пришло такое что провозгласить этот год 23 год годом на особенного упования я читал место которое пришло из писания и, и также пришли слова слова что в этом году все, что в идеях, думайте, тази година, война в украине совершенно неожиданно закончится. В Украина ще приключи. И мне приходят вот такие, знаете, просто мысли, слова. И доха такие мысли и думи. Вчера, сегодня. Вчера и днес, я поделился с женой своей И, жена си, и сказал такие слова. И казах То война закончится так же неожиданно, как она и началась. И Никто не будет ожидать вообще этого. Да Потому что ожидают, что эта война затянется на несколько лет. Что то все та ну просто она потеряет всякий смысл всякую мотивацию, всякое, смысл, всякое основание, мотивация, всякое уснование, всякое фундамент, всякую силу, и, сила, и вы знаете, о чем я сегодня точно знаю? И за снес, я не, не хотел бы, чтобы мы воевали или молились. Не Скажу точно. точно через некакое волшебные молитвы. Проклинали русских. Или проклинали украинцев. Или, или, или Кого-либо из людей. Или некую от хората, Господь нас призывает к другим Господь не други Я знаю точно кто стоит за этой войне а Я проповедую об этом периодически И за время на время За вот этой войной тази война Стоит сам сатана. Стоит сатана и откровенные сатанисты, и откровенные которые все больше и больше и чаще приходят к власти. Все и к власти. Во многих странах, Во откровенные, или откровенные или скрытые сатанисты. Их задача. И задача. Это древняя стратегия. Разделяя власть. Стравить между собой славянские народы. Да славянские эти чтобы побеждуси. христиане воевали против христиан, христиане чтобы братья воевали против братьев, братья чтобы отцы воевали против сыновей что чтобы сыновья воевали против своих что и, и смотрите у сатанистов есть успех и это вот и вот это страшно твоя знаете нам надо сакцентировать свои молитвы да акцентировать молитвы в очень и правильном направлен правил на потому что когда мы молимся Неправильно. За что -то -то си молим неправильно? Или кого-то проклинаем? Или проклинаем я кугу? Мы теряем силу. Не губим сила. Мы выходим из благословения. благословения мы эту. теряем помазание. Губим помазание эту. Но когда мы молимся так, как Господь повелел? Бачу, -то така, как то Господь мы не... входим в Его, силу. А, помазание его в помазание умножается. Вот я сегодня хочу, чтобы мы правильно помолились. Искал правильно, да как? Как? Писание говорит. что Наша война, война. Не против крови не и, и плод. Но против начальства, Против мироправителей тьмы века сего. Против духов на свят, злобы под небес. На, а, под Когда мы четко молимся. Молим и не извергаем сатанинские силы. И не эти Под ноги нашего. Господа. у них под, ну, на наши господ, машина. Сатанинские силы, падают. Сатанинские силы падают. Сатана вынужден бежать. Сатана, сатана бяга. И сатанисты теряют свою власть. И сатанисты губят Потому что сегодня вся власть она у Иисуса Христа. И, в Иисус и у Церкви Его, и в церкви, которая молится правильно, правилно, так как Господь повелел. Как, как то Господь казва. Апостол Павел пишет, «Апостол Павел пиши, не, проклинайте, не проклинайте, мы не призваны проклинать, не не да но благословляйте. Мы призваны благословлять. Да вот эти уста, уста, ваши уста, ваши уста, ваши уста, они призваны только для благословения. Само за благословение. Мы не рождены в, во Христе Иисусе. <свят> для не Иисус Христос. За проклятие. Да этого. не будет этого у нас. Да не будет, такая. Да не будет это в церкви Божьей. Да не будет такого Давайте мы сегодня встанем. Некогда не исправим. Давайте мы сегодня помолимся. Некогда не помолим, как Ишуа Машех нам запрещает. Я просто поведу эту молитву. Просто кажу, молитва, она не будет да долгой. Но я верю в то, что она будет правильной. И она будет в правильном помазании. В, в правильной силе. Сила, и силе Святого Духа. В силе Святого Духа. Дух, и основана на Священном основане. Писании. Господь, мы Господи, молим Тебя. И мы противостоим сегодня. И сегодня. Властью Церкви. Через властта на церкви. Лично против дьявола. Лично дьявола. Дьявол. Дьявол. Убирайся вон с украинской земли. Вон от украинской земли. Мы не свергаем все сатанинские силы. Не на всички, э, сатанинские силы. силы. зла. силите на Всех демонов. На эти Бесов. Бесовы. Под ноги нашего Господа и Шоамаша. Написано. Смиритесь под крепкую руку Божью. Противостаньте дьявол. И убежит от вас. И то, что Сатана пошел вон. Сатана, Беги как можно быстрее. Со всем своим бесовским наследием. И мы благословляем славянский народ, народ возлюби врага своего да возлюбишь свой враг, пока есть надежда только ты надежды, научи нас проповедовать научи да благовествовать солдатам да на сол, на быть на всяком месте капелланами да будут на всякую месту В силе святого духа в на святие Дух, чтобы спасать спасать и спасать чтобы доносить твое благое евангелие, эту благо евангелие до каждого солдата, до всякий един войник, Господь, мы призываем прямо сейчас, и призываем и твой Божий заслон Божие, э, упора, и самую мощную защиту, и и защита, защиту в драгоценной крови Христа, приди прямо сейчас. И Вчера погибло очень много мирных жителей. Вчера много мирных жителей. Ракета прилетела в многоэтажный дом. Ракеты Господь, мы призываем тебя. Господи, не ты Да не будет этого. Защити украинскую землю. И пусть это война. И война. Плоская война. Человеческая война. Как можно быстрее закончиться? Колку, Сверхъестественно. Сверхъестественно. Пусть придет прямо сейчас. Твой Божий шалом. Твой Божий шалом. Твой Божий шабат. Божий шабат. Твоя Божия Шихина Твоя Божья На украинскую землю. -то Просто сверхъестественная радость. радость. И невероятное боже Божие присутствие. И Пусть придет страх и, трепет страх и трепет перед всемогущим Богом, перед всемогущим Бог, который есть благоговение и любовь, и любовь, исходящая от самого Бога. Спасибо тебе, дорогой Господь. спасибо тебе, всемогущий Бог, за то, что ты когда-то послал, Своего Единородного Сына син, Чтобы всякий верующий в, него, да всякий, в него Не погиб да не загини, Но имел жизнь вечную да живот, Спасибо тебе за эту победу за тази победа, Которую мы имеем во Христе Иисусе Иисус Поклоняемся тебе поклоняемся теб, Как единому Богу един Бог, В лоне Церкви твоей в Прямо сейчас во имя нашего Господа имя на наше Иисуса Христа Иисуса Христа И народ Божий доскажет. скажет Аминь. Аминь Аминь Аллилуйя Аллилуйя Проволошаю Победу Божьего Царства Аллилуйя Асана Слава тебе Спасибо тебе Вся слава тебе Господь И сегодня у нас проповедует наш брат из солнечной Грузии. От солнечной Грузии. <свят> Брат Сергей, прошу. Брат Сергей. С Рождеством, дорогая церковь. Честитую Рождество, скопа церковь. Не думайте, что я опоздал, не думайте, я закоснял. вообще не совсем уверен, что это было в декабре, а зов, что не Но сигурен, об... че было я не декември. об этом сегодня. А, я тоже хотел бы как, там, как маленькое свидетельство перед тем, как приступить к проповеди. Um, многие, может, по телевизору видели 90-е годы в Грузии, особенно на, на, на Кавказе, за Кавказе. Но Зина, вот вас, по-секундочке видждали по, по телевизию, это 90-е годы, в Грузии, в Кавказе? Были войны. Че имел у войны? С одной стороны армения, азербайджан одна армения и азербайджан с другой стороны грузия и абхазия сторона, грузия, абхазия с третьей стороны абхазия и осетия стороны, абхазия осетия. в эти годы я был там и был там когда нету ни света нет никакой информации нет усветлена нету никакой информации, ни мощь, ни светлина, ни никакой информации. есть озловление только лишь всей шишина злоба и вдруг мы собрались от церковь на рождество иззве на рождество собран за церкву оси да я не запомнил ни одну проповедь там не запомнив не на проповедь я запомнил на всю жизнь запомнив саму за целый живот конец этого праздника края този праздник когда такие вот братья с армии с армении ват у братья от армении Подбегают и целуют азербайджанцев. Ути духа целуют осетин. Грузины целуют целуют всех подряд. И вот это я запомнил и подумал, ну, и Эти люди они отличаются чем-то. начин. Я к этому еще вернусь. Ще се и сегодняшняя моя тема, конечно же, Рождество. Се, с Думал, с чего начать? Начну с самого начала. как только Библию открываем. открываем и, читаем, и читаем, что жизнь Бога и человека вместе. Бог с адамом Евой общался. Господь си общался с Садамом и Евой. Что-то, наверное, они ему рассказывали. Му, сигурно, му Это не описано, но было какое-то приятное общение. Представьте, что у вас есть какой-то очень близкий человек, которого вы давно не видели. Представьте, что у вас человек, которого давно не сте виждали. У Бога точно такое же сердце. И Бог сердце. Он соскучился по этому общению, На него за общение, потому что оно прервалось из-за из греха. Было греха. Когда Бог уже понимал, что человек, сколько ему не даешь шанса, он мало что он придет к тебе. И когато Господь разбрал, что колкото и шансове да давал человека, может да не се при Тебе. То Он сказал, что Я буду среди Вас. Тогда Той сказал, что Я буду среди Вас. В Левит 26 главе, Левит 26 глава, с 11 по 12 написано, 12 стих пишет, И поставлю жилище мое среди Вас, и душа моя не возгнушается в вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Смотрите, это единственный Бог, который сказал такие слова. С... Господь, указывал Все остальные э, «боги» в кавычках, они... Где-то на Олимпе находились, в каких-то недосягаемых местах. Всички установили богове в ковички, са се намирали някъде в Олимп, в някакви далечни недостижимые места. А он говорит, что я буду среди вас. Покто и казва, что я буду среди вас. Когда мы читаем о Захарии, когда мы читаем Захария, Захарий, 2 глава, 2 глава. 2 глава, 10 и, стих. 10 и 11 стих. Здесь написано: Ликуй веселись, Иона, ибо вот я приду. Поселюсь посреди тебя, говорит Господь и прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнает, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Я как-то раньше думал, почему так происходит. Приди, Чурик, за что такая случва? Говорят, что произошла такая история... После она зайдет в фольклор, многих народов, как мудрая притча. Был какой-то царь, и чувствует, что ему очень хорошо, все нормально, но он хотел посмотреть как его народ любит или нет он переоделся в нищенскую одежду и, то есть, при в бедные дрехи, и пришел по улицам в, по базару прошел по улице на свой град по базарите подошел ко всем которые занимались торговлей и как только лишь он подходил в таком бедном он видел отношение народа отношения народа но он после того как послушает их и поймет что они плохо к нему относятся как к нищему он показывал печать Печать, царскую печать, царские печать после которой он говорил вы же слышали что я издал указ эту той на издал указ что в моем царстве нельзя так поступать это царство не может да по начин но и как только лишь он значит провел вот этот свой маршрут по всему городу след, по град, он вернулся обратно то есть вы что обратно и его царство изменилось. Му се То же самое происходит и в нашем случае. Существует в случае. Бог много раз через своих пророков говорил. через пророков сказал, что к вам придет мессия. Каждую субботу собирались евреи. И, собирали, и ждали Мессию. И мессия, грозного. Ногу Потому что я только что прочитал, написано, что от Господа Цаваот, Бога воинства, он придет. Только лишь приходили какие-то захватчики, все евреи молились и ждали. Вот, наверное, сейчас этот момент. И когда я наступил некоторые войны, они сказали, это сейчас наступит этот момент. Многие думали, что там молнии какие-то будут метаться, какое-то сверхестественное будет что-то. Много, много хороссе мислили, что если появилось что станет нечто сверхестественное. Но никто не ожидал. Обообще не утчаквал, что он родится. Читай, что В яслях. В Царь царей. На на Я хочу вам прочитать. Исайя 7 глава. 14 стих. 14 стих. Мне так лучше. Итак, сам Господь даст вам знамение. дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя ему Эммануил. Многие сразу же вспомнят, что в Новом Завете написано о том, что Эмануил, что значит с нами Бог? Ну вас что я это Бог из нас. но я хочу разрушить этот стереотип. Дело в том, что на арамейском и на иврите. Смысле, на, и на иврит? Так не звучит. То не звучит по Это если мы скажем Эману. А это означает что-то внутри. То, что нас. может сказать. Аня? Эману может сказать Аня? Эману или Дим э, внутри ребенок? Чего выталили Или дети? Или деца. Но никак не может сказать Эману там. Э, кто-то с нами рядом. То есть это означает только внутри. Мы не можем доказать, что Эмануэль некой до нас, некой близу. Твое означает некую вытери в нас. Я могу сказать, Итану Аня, она yes. с нами. Мога дакаже Итану Аня, че тя нас. И вот, э, когда ему дали это имя Имануэль. И куда то саму дали твоё имя Имануэль? Это означает не рядом с нами, а внутри нас. Когда же я читаю внимательно, читаю внимательно про имя, имя, за имя -то, то в самом начале Нового Завета в Матфеи, первой главе, на Новый Завет, Матея, первая, а, а, первая, глава. первая глава, значит, Произошло, значит, чудесным способом забеременела Мария Ты от Святого Духа. Чудесен, Мария запременела Святия Дух. И Иосиф уже решился ее отпустить, так как он, ну, наверное, и любил ее, и написано, был муж праведный, он Иосиф не хотел. И Иосиф искал, пусть не доситрыгни, за что-то я убичал, и не искал поняков, значит, да я, наверное, нет. И он просто знал, что если узнают, и то я знал, чья кухорта разберут. Или ее забьют камнями, или ее изгонят. Или еще убивется с камуни, или еще изгонят. Он решил ей написать как разводное письмо. И то решил, да напиши, какую разводную письмо. В этот в эту ночь. И в тази ночь. К нему приходит ангел и говорит. Парнягу и два ангела и козла. Еще раз. «Иосиф, сын Давидов, не бойся...» Это с 20 стиха, я читаю Матфея 1 главу. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившие в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». «Не бойся, Иосиф...» Первая глава с 20 -го. второе имя мы читаем иисус. Второе имя читаем иисус я не знаю почему переведено было это имя потому что когда читаешь э, ветхий завет там много иисусов но первое кого вы вспомните наверное это иисус Навин. Хотя, если кто читал Библию, помнят, что его имя было Осия. И, а библия, то, вспомним, туми, му, Осия. На арамейском Осиа. На ощия". О, о, ощия, да. Спасение. Спасение. Кто-то желал спасения, поэтому так и назвали детё. Някого искал спасения, зато вот такая нарикал детёту. После того, как он присоединяется уже э, к Моисею, След, вечер к Моисеи, ему дано имя Егошуа. имя Егошуа. Отсюда понимаем, кто спасает. И и Бог. Бог. Четыре э, буквы Ют хей, вав, хей", которые позже были переведены как Егова. И его назвали Егошуа, то есть Бог спасет. И наречат, э, имя, «Бог спаси». А, помните, когда Иисус заходил торжественный вход в Иерусалим, Вспомните и все, крич... си, через в Иерусалим, все кричали. «Оши она, Оши она. Бен Давид. Вы читали это много раз «Осана, осану сыну давидову это не возглас радости это спаси нас сейчас же спаси нас сейчас же а что же мы читаем у Матфея, когда ангел говорит его имя еще он спасает. Той спася, Сейчас, всегда, в данный момент, в този момент. Если ты еще не знаешь, не знаешь где тебе ждет радость. Ты радостта, радость от того, что тебя простили все грехи. Радость от того, греховы простени, и твоя жизнь изменится. Че се промени, это там, где ты слышишь имя Ишуа. В греческом я не знаю по какой причине, может быть нет шипящих букв. В не знаю, по какой причине, может быть не ш... ш... Поэтому мы знаем его как Иисус. Знаем, как Иисус. Имя, которое превыше всего. Имя такое, которое наивысокое. Знаете, Артур. один мой друг Артур Симонян. И мног... мой приятель, Артур Симонян. Я его так называю друг, потому что два раза с ним молился. Он сказал очень хорошую вещь. Если ты справляешь Рождество, ты молодец! Это историческое событие. Право на историческое событие. Но если ты исправляешь Рождество Иисуса в своем сердце, это твоя жизнь, твоя, твой живот. твоя вечная жизнь, твоя вечнее эти живот. Знаете, в Колосянам и в Колоссяне, в в Колосянах первой главе.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 Здесь как раз написано Христос вас, то есть внутри. Вот что означает И его пишу, имя. Тут пишешь Христос внутри вас, между вас. Когда э, читаю я Деяния апостолов. И куда тут что Деяния это? Я здесь нахожу имя, где имена, где записаны каждый из нас. На мирам имена кое-то со записанием от всяких нас. Да, на самом деле оно записано, и это место написано в Деянии апостолов в 12 главе. в Деяния 12 глава. А, то есть, извините, 11 глава, 26 стихе. глава, 26 стих. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Для того, чтобы более... Непонятна была моя проповедь. Задостань поясну проповедь Я хотел бы вам э, наглядный какой-то такой пример привести. Давидам, пример? Кто-нибудь был из вас в Грузии? Някую бил ли от вас в Грузии? Отлично. Значит, вы знаете, что такое хачапури? Значит, знаете, как вы. Кто хачапури. знает, что хачапури? Поднимите руки. о Отлично! Надо было с этого начинать. Хачапурин – это грузинское такое, пирог Хачапури в переводе означает хлеб и творог в переводе означало и но из-за того что не всегда было э, творог Начали использовать абсолютно все и класть внутрь. Значит, фасоль по-грузински лобио. Фасол на лобио. И спрятать его внутри в хлебе. его Его назвали лобиани. Если внутри сыр ложили, Аку По-грузински сыр это квели, по -грузински То означает квелияни, то есть внутри сыр. Если Христос внутри, то кто мы? Яку Христос и христиане. Слава Господу! Дорогие друзья, я хотел бы сейчас также и спеть песню. Она старая, может, кто-то ее знает. Я ее слышал только один раз от одной сестры. Но мне эта песня очень затронула. Потому что если у вас не осталось памяти в телефонах записывать эту проповедь, то мини-проповедь — это та песня. Баллада о Христе. Баллада за Христос. Волнуйся, аж пальцы не слушают В той стране, где под небом стоит Ифлием На востоке увидели волк и звезду В той стране родился Иисус Назарей и запели все ангелы в райском саду И младенец прильнул к материнской груди И Мария слезу уронила украдкой Трудный путь ожидает его впереди А дитя безмятежный спал тихо, и сладко, что ждет тебя, малыш, пока ты крепко спишь, И с молоком святую впитываешь. Грех пустила На земле Где неведомый мир и покой Где твой храм оскверняют Святыни не чтут. Иисус мой Придется тебе нелегко Нам царем иудейским тебя правду свою Кто-то будет сколачивать крест с Кто-то гвоздь отольет Но в далеком краю станут тем Услышал Твое откровение, Что ждет Тебя Иисус. Я плачу и молюсь, И в этот час, спасая мир, Идешь на крест. Молись весь род людской И сердце и строкой, Ведь ради нас Он был распят, и вновь воскрес С той поры То ли в радости, то ли в беде Имя Божьего Сына У всех на устах С той поры Не встречал я на свете Святой, чем вера в Христа. И свет ее затмил Все звезды и миры. Он лишь младенцем был тогда, А стал спасителем. Он землю напоил Источником добра. И нам прощение открыл Одной обители В той стране, где под небом стоит Вифлием, На востоке увидели волхвую звезду. Слава Господу!